огонь помогает наполниться женщине энергией здравствуйте моя прекрасная Я рада что заглянули ко мне на огонек и сегодня я затрону именно такую тему как правило если у человека у женщины или любого человека и мужчины тоже Каждый день интенсивно, эмоционально проживает свой день, значит, у него энергии хватает. Если он идет и стремится к чему-то, если у него есть какие-то достижения, значит, у него огня достаточно. А если у вас упадок сил, вам ничего не хочется, вам не хочется не на работу идти, у вас такие затруднительные эмоции, вас ничего не радует, вас все напрягает одним словом, Тогда это означает, что у вас огня мало. И это видео именно для вас. Для того, чтобы наполниться огнем, вам необходимо зажечь свечу. А еще лучше зажечь костер. Но если нет возможности разжечь костер, достаточно будет и свечи. Зажигаете свечу и над свечой держите ручки. Как правило, в наших ладонях находятся много энергетических связок. И благодаря этому у нас руки чувствительные. Мы как руками можем излеч... излечивать все. Так мы можем руками наполняться. И через руки мы можем наполниться огнем. После этого возьмите, как вы почувствуете в руках тепло. И когда вы почувствуете, что внутри уже, представьте себе, как у вас с ладошек, это тепло расходится по всему телу. После этого посмотрите на пламя свечи. И уберите все мысли, которые на данный момент вас наполняют. Уберите эти мысли, наполняясь этим огнем. Просто ни о чем не думайте. Да, это сложно для женщины, но это реально. Уберите мысли. И закройте глазки, и попытайтесь удержать свое внимание на огне, как он полыхает. Представляйте, как будто этот огонь горит внутри вас. Вы видите этот огонь внутри себя? Увидьте огонь, как вас наполняет энергией, энергией тепла. И вам хорошо и уютно в этой энергии. Ну как вам? Видео понравилось? Если да, поставьте лайк. Кстати, подпишитесь на YouTube канал Мир Мысли и Чувств. Там много разных практик. Смотрите, переходите в видео, на плейлисты и выбирайте, которая вам более подходит. Там можно закрыть любую как проблему, как здоровье, так финансовую, отношения. Я очень буду рада вашим также комментариям. И подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. Ну с вами на связи была Елена Легенко. До связи в одном из следующих видео.